Вот такой вот байлайнер 25.2 LS ЛС Есть в продаже 99 -го года Движок Меркрузер С поворотно-откидной колонкой Длина 6,30 По судовому билету продадим с телегой ПТС на телегу есть ухоженный, отполированный вот такая вот колоночка обслужена вся полностью есть два тента это зимний на зиму есть такой же новый родной кожаный салон никаких трещин ничего нету Катина обслуживался у нас в сервисе отличная машина есть в продаже